Как формировать портфель в текущей ситуации, на что обращать особое внимание? Если говорить о том, какие могут быть стратегии, то есть я говорил, здесь можно говорить, наверное, о 3 плюс одна стратегия. Если говорить, что это за стратегия, то есть вариант номер один, такой некий классический, который заключается в том, что в принципе ничего не делать, просто дождаться падения. Соответственно, купить а, подешевевшие активы. Но в этом случае нам нужно понимать, что нужно нам защищать какие-то образом средства от инфляции. Поэтому здесь выходит на второй план механизмы покупки а, дивидендных компаний. А, вы наверняка видели: да, если вы, вы занимаетесь вопросами инвестирования, то а, тема покупки дивидендных аристократов она сейчас. Последний год-полтора стал в том числе очень популярным и в России. Вообще для частных инвесторов последние 3-5 лет популярными становятся две стратегии инвестирования. То есть первое это индексное инвестирование с регулярной ребалансировкой портфеля. Вторая – это покупка дивидендных аристократов. Да? И здесь очень важно понимать, за счет чего выплачиваются дивиденды. По стратегиям. да Какие могут быть еще стратегии? Стратегии могут быть – это покупка... Компании, у которых сейчас все плохо, да, в ситуации с ковидом, в ситуации, когда операционная прибыль серьезно падает, в большей степени это связано там, с авиакомпаниями, с авиапроизводителями, так называемый трэш портфель Уже есть компании, которые упали более чем там, на 50-70%, и действительно есть возможность купить компанию с высоким уровнем риска, что компания в итоге станет банкротом, но тем не менее, если она все-таки выживет, то там может быть достаточно хороший профит. Вообще посыл такой в настоящий момент, что не стоит сейчас торопиться, друзья. То есть сейчас вопрос в том, что какие механизмы позволяют защитить. Инструменты должны быть консервативными и защитными. То есть есть консервативное это по сохранению. Ну, то есть, деньги, да, по сути, и их эквиваленты защитные это инструменты, которые позволяют все-таки сохранить покупательскую способность в то время, когда все будет падать. И я хочу, чтобы для себя сделали определенные выход, выводы. И мне очень бы хотелось, чтобы, во-первых, вы поняли, что инвестиции это скучно, что инвестиции это цифры что возможности по-прежнему в ближайшее время будут достаточно хорошие, и если они не наступили, это не значит, что нужно пересматривать свою собственную стратегию. То есть, если вы находитесь в проекте, если вы являетесь участником закрытого клуба, если вы планируете вступить в клуб, вы должны понимать, что вы находитесь в правильном месте, в правильном окружении, с правильными наставниками, которые вас могут поддержать, и если там критическая ситуация еще не наступила, это не значит, что ее не будет. Мы об этом мы очень много раз говорили. Мы говорили о мерах монетарного стимулирования, о мерах поддержки со стороны правительств, о том, что инфляция, в принципе, если посмотреть -то так достаточно глобально, она плохого-то в этом, в принципе, ничего и нет, что... но при этом однозначно нужно понимать, что все проблемы будут решаться за счет населения. Вот чтобы не оказаться в числе людей, которые заплатят за разрешение этих проблем, то есть не то, что мы не окажемся, мы обязательно в этой ситуации окажемся, Мы в любом случае наши доходы будут снижаться, а в любом случае налоговая нагрузка будет расти, то есть реальные располагаемые доходы будут уменьшаться, но при этом очень важно да, в текущей ситуации сформировать свое видение стратегию, принять для себя какие-то определенные принципы, которые вам в итоге позволят потерять гораздо меньше, чем будет терять абсолютное большинство.